вот ребят сегодня приехал человек на x-ray 18 на роботе прошили ему последнюю прошивку ну, после нового года то что я там доделал от 16 числа соответственно прошили и коробку и двигатель то есть, ну в общем комплексно все Сейчас тут аккуратнее, там за вот тем пешеходником там камера будет висеть. Ну, расскажи вообще сам, как тебе? Машина сразу бодрее стала, и переключение более внятные. На машину стала похоже, да, это какой-то овощ был. Здесь не гони, здесь сейчас, с камерой. Сейчас уже 1.8, похож на 1.8 стал. Переключение нормальные, как бы передачи да. на АМТ-3 конечно, сочетание с прошивкой очень классное получается она намного бодрее ну, как-то более оптимально все получается и держит, видишь, он передачу очень долго пока не понадобится ее скинуть совсем на вторую, то есть это сделано для того, чтобы переключение было, как бы вниз он не опускал на передачу там с третьей на вторую ну, лишнее переключение. Он переключит на второй, чуть-чуть разгонится, потом обратно переключает. А, а да. это все время здесь налево нам. Это да, лишний это раз, это. раз сцепление дергаешь, лишний раз именно налево туда, да. Лишний раз передачу переключаешь, ты наоборот время при этом теряешь, и разгон еще хуже становится. Ну, и звук, соответственно, другой он более рычащий такой получается но он в принципе дискомфорта никакого не создает такого да и на высоких таких оборотах и Это приятный да он именно приятный ну и на высоких на таких особо не ездишь то есть по городу или где-то там по трассе там ну я не знаю не более трех наверное тысяч получается по оборотам так что ну x-ray тоже мы прошиваем я не знаю почему-то их очень мало приезжают почему непонятно, хотя они как бы есть но на прошивку их очень мало, Веста вот они как бы нормально идут X-Ray почему-то не идут так что ну в общем-то тут особо рассказывать нечего все отлично, все работает нормально и опять же не забываем ходить у меня под видео ссылочки на контакты и на драйв ну и жмем кнопочку подписаться и колокольчик чтобы оповещение приходило так что в общем всем пока и до новых встреч